Всем дня! Меня зовут Нана. Я научу тебя рисовать. Дам парочку советов на своем канале. С удовольствием стану твоим мини сенсеем. А еще будет ламповое общение и море-море вкусняшек. Если интересно, то ссылочка в описании. Кое дело! Я мамота сама доплатила необходимую сумму. Что? Что? Верно! Я хотела, чтобы мы жили в красивом месте. Правда? Ты что, богиня? Б Большое спасибо. Должно быть, дорого вышло. Не беспокойтесь. Я привыкла к безнадежному безденежью. И диете из пророченных бобов с Не трать деньги, если их нет! Но, возможно, именно любовь привела его к такому отчаянному решению. В своей собственной запутанной манере. Почему Ой, ты не позволил нам помочь тебе? Мам, это ли не любовь? Это она! Ты настоящий бог! А ты богиня! Что вообще происходит? Я исполню одно желание, по одному на каждую. Ура! <поцелуйся> хочет скушать рыбку! Очень большую рыбку! Будет Раз, сделано. Почему в реке плавает акула? А разве не странно, что она может летать? Угола, ну ты сама подумай. На чем? Тропический остров, звездная ночь, ты с парнем в одной машине. Разве не об этом ты всегда мечтала? Если бы им не был полуголый пьяный извращенец? Что мне делать, Арата? Я клюблен в Карю. Это случилось! Когда я провожал Карю, я хотел держать ее за руку. И тут до меня дошло. Да? Да! Не смотри на меня так! Прости, не могу не улыбаться. Чёрт! Раз я босс, то в наступление я тебя облежу. Снова у нас проблем прибавилось. Что что что? Что-то не так? Ты что, творишь? Я так нельзя! что? На обед будет мабу тофу и говядина. Вы не против? Не, ну тофу это, это понятно, но говядину с ней это. Хорошая, Хорошая идея. идея. А еще жареные курочки как украшение. Прикольно? А не слишком ли? Еще мясо, это. Хорошая, Хорошая идея! Нашим девушкам только бы мясо побольше. Конечно, здорово, что ты такой честный. Но, наверное, тебе не стоило так открыто говорить о своей слабости. <гас> Сэмпай, так ты боишься ужастиков? <гас> Я представлял себе это немного по-другому. Я рядом. С Румбой совсем другие ощущения. Так Хосина все-таки была права? И способность Чачи работает на всю катушку. Вот так беда. Искала источник энергии Рэта, а в итоге почему-то помогла накопить ее Химома. На языке? На языке остался вкус сыроюки. Простудились, Викаши, Масенсей. Может быть, совсем пропал аппетит и никаких сексуальных фантазий. Смертельная болезнь. Это очень серьезно. Тут как раз под рукой лук есть. Из чего именно лук? Говорят, что засунув себе ванную лук, можно вылечить простуду. Почему решил остаться? Да просто делать нечего. Нечего. С этим помогу. Чего? Внимание, новенькие. Это наша нянька-бесподобный вид. Со всеми вопросами к нему. П Погоди! Я же шпион! Я лидер синего ручья на десятом сервере! Это долгая история. Кстати, а ничего, что ты покинешь это место? Вдруг в твоё отсутствие с садом что-то случится? Если что-то случится, я мгновенно об этом узнаю. К тому же я могу телепортироваться сюда. Все обслуживание автоматическое, так что никаких проблем. Да, понятно. Похоже, у меня нет выбора. Нужно расслабляться. Расслабляться? Значит, ты каждый день расслабляешься. Может, мне устроить вам встречу со сладкой маской? Чего? Если поцелуете меня в щёчки. И как же мне быть? А ты точно не врешь. А может, и мне устроишь с ним встречу? Я-то тебя поцелую в щечку. Как расслабился-то? Я тоже хочу попробовать. Тогда вперед. Танака, ракетку крепче держи. Ты нас убить хочешь? Чё? Почему бы тебе не передохнуть? Вот именно. Танака, ты в хорошей форме. Неплохая попытка. Я же вроде как твоя девушка. Было бы странно не навестить твою семью в новый год. Мизухара. Но тебе все еще придется заплатить. Конечно. Матушка, думаю, надевать кимоно было немного чересчур. О чем это ты? Нельзя ударить в грязь лицом перед будущей киношитой. Мой ангелочек, Ай, за с тобой. Это с... просто дополнение! Ты была права. Это сработало, СОЗО! это специально, специально, да? Расслабься, на этот раз все равно ничего не видно. Что значит на этот раз? Споем же гимн школы! Люди нам лишь еда, лишь едой быть созданы. Выпьем досуха мы их, душу, крови, плоть само. Стоп! Зачем я пою эту жуткую песню? Ты у нас тут главный потопот а так что. Я постараюсь. Ты себе так в полуруке оттяпаешь! Вообрази, что у тебя кошачьи лапки! Какая, Какая прелесть. прелесть! С лапками будь внимательней! Кажись, что-то ты да получилось! Может, попробуешь? Давай! Это ты ж ты прямой поцелуй! Сначала помочь! У нее видно на мелкую, что ли! Она не успокоится, пока так не сделает. Это священный танец жрицы! Жрицы выписывают магические кренделя. Ты хоть понимаешь, как это круто? Кого ты пытаешься впечатлить? Ясно же, кого. Кого, кто сейчас появится. Хватит кричать! Что вы здесь забыли в такое время? Это вареные нори в соевом соусе. Никак!